Господа, приветствую в этом видео. Продолжим разбирать площадку Biswap. Как-то в своем видео я рассказывал много возможностей на данном. Декси, в этом видео разберем каждый инструмент, который приносит пассивный доход, вот прям от ада. я Вы тем временем подпишитесь на канал Меня зовут Денис Давыдов, занимаемся онлайн заработком, криптовалютой Врубите колокол, не пропускайте моих видео Ну что, let's go смотреть обзор Ну помню, Biswap многообещающая децентрализованная платформа, где много возможностей есть Можно, допустим, здесь торговать без каких-либо регистраций и без обязательных верификаций Здесь можно стать вам поставщиком ликвидности, отправить криптовалюту в пулы и получать от этого вознаграждение, быть поставщиком на данной платформе можно и очень это выгодно также можно фармить, можно стейкать под определенный процент свои активы отправлять и получать от этого выгодный доход в виде пассивного заработка, есть возможность участвовать в IDO, также есть фиксированный стейкинг, если вы сетевик инфлюенсер, то здесь для вас тоже есть очень денежная партнерская программа дизайн тоже постоянно улучшают постоянные происходят апгрейды Плюс мощный маркетинг, что говорит о большом лояльном комьюнити Есть большая вероятность того, что продолжаясь данная динамика в таком же темпе Может данный проект вытолкнуть в топы среди всех дексов, Соответственно, прикупив BSV токен, можно круто поднять в будущем чтобы он просто так без работы у вас не лежал, давайте рассмотрим варианты инвестирования, чтобы приумножать здесь деньги, какие есть инструменты пассивного дохода. Первый вариант, самый распространенный, это отправить в пул свои активы БСВ, используя различные пулы на разных условиях. В чем разница данных пулов? Холдерпул подразумевает 35% годовых. Его фишка в том, что здесь есть повышенная рефералка, но на 3 месяца здесь они заблокированы, ваши активы, и если вы их заблаговременно захотите расстейкать, то вы заплатите 25% комиссионных. Поэтому, если вы намерены холдить данные активы длительное время, то это идеальное решение для приумножения своих BSV токенов. Если же вы спекулянт, то вы можете использовать авто BSV, зарабатывать в принципе такой же процент годовых, но здесь нет повышенной рефералки и таким образом здесь нет... Обязательного срока по локу ваших активов То есть вы можете досрочно в любое время Забрать свои активы И, поэтому, и заплатить при этом э, минимальную комиссионную Одну десятых процента То есть смотрите Если вы просто инвестор, то можно и сюда Если вы прям еще продвигаете Данную площадку, то можно и сюда Если к тому же вы еще холдите данные активы С намерением в будущем на следующем Булране продать, то это идеальное Я считаю решение Также есть здесь пулы совместно со стейблкоином USDT, с эфиром и WBNB. Вы будете получать мало того, что вознаграждение в 70% пассивного заработка в BSV токенах, плюс вы еще получаете вознаграждение в данном стейблкоине. Также здесь нет автореинвеста, в отличие от холдерпула и Авто BSV. Здесь есть автореинвест ваших процентов. Тоже ключевая разница. Также, если вы выберете EARN BSV плюс эфир, вот здесь вы будете получать годовые проценты. В данных токенах плюс вознаграждение в эфире. Если вы проинвестируете в WBNB Pool, то вы будете получать вознаграждение как в данных токенах 56% годовых, также и в WBNB. Следующая возможность пассивного дохода это предоставление активов в ликвидности. Если, к примеру, вы являетесь поставщиком ликвидности, то вы будете получать вознаграждение от комиссионных 50%, поскольку данная биржа, данный DEX берет 10%. Одну десятую процента от всех комиссий, э, которые совершают здесь трейдеры на данной площадке. И 50% вам будут в виде вознаграждения. Опять же, если вашей криптовалютной парой торгуют комьюнити. Э, То есть вы можете предоставить пул ликвидности э, BSV и WBNB, стейблкоин, можете предоставить пул ликвидности и стать поставщиком. Используйте данный гайд, который у них есть. Я оставлю ссылку, в принципе, под видео на этот гайд. Тоже прочитайте внимательно, как предоставлять полуликвидности свои активы, как быть поставщиком и тоже получать вознаграждение в виде пассивного дохода. Тоже интересный инструмент. Опять же, подойдет тем, кто не знает, куда отправить свои деньги в работу, чтобы они не лежали без дела. Отличное решение. Используя фарминг, вы можете создавать ликвидные пары, отправив 50% одного актива и 50% другого актива. Таким образом, вы будете получать тоже... Достаточно приличные проценты в виде годовых вознаграждений. 60% допустим пара USDT BSV будет вам приносить в виде этих токенов 61%, почти 62%. Тоже интересная схема. То есть обратите внимание, здесь очень много криптовалют, различных токенов, которые можно здесь использовать для фарминга. Например, у вас являлись какие-то активы, которые тоже без дела лежат, то вы можете их отправить сюда в работу и получать вознаграждение в данных токенах, причем бы и нет. Интересная достаточно схема. Очень много есть разных альтов, присмотритесь. При этом, при всем, у них есть фиксированный стейкинг, который подразумевает следующее условие. К примеру, у вас есть доты, вы хотите их приумножить, вы на данном сайте можете под 10% годовых отправить свои активы и приумножать их. Но главное условие, чтобы у вас в холдер-пуле было минимум 200 токенов залочено, И тогда вам будет доступна возможность инвестировать, стейкать доты под 10% годовых. Минималка 20 дот, 391 дот максимум, что можно проинвестировать. И у разной криптовалюты разные условия. Можно Аду Кардану проинвестировать. Можно WBNB обвернутый BNB проинвестировать, тоже получать фиксированный процент по стейкингу. То есть он будет стабильный и будет приумножать ваши активы. В принципе, на этом все. Давайте подведем итоги. То есть есть возможность стейкинга токенов, есть возможность фарминга. И можно стать поставщиком ликвидности, можно использовать инструмент как фиксированный стейкинг, и приумножать свои активы, зарабатывать э, деньги, то в будущем был ранее однозначно токинг себя мое мнение проявит и удивит нас ценой достигнув предыдущих хайо, потому что команда здесь вызывает доверие, показывает на деле, а не, не на словах свои достижения, за год очень сильно продвинулись, появилось много опций на платформе, большое комьюнити, крепкая а это номер один составляющая для успеха в криптобизнесе в каком-либо проекте. Без фаб, при этом, при всем серьезный конкурент uh, Uniswap, PancakeSwap по функционалу и с точки зрения выгодности намного опережает uh, данные DEX, но им необходимо еще время, чтобы вызвать доверие у тех же крупных игроков, чтобы сюда полилась уже мега ликвидность, а соответственно это потенциальные X. Если взять даже капитализацию того же Pancake, мы видим, что у них 535 миллионов долларов, когда у Biswap всего лишь 112 миллионов долларов, и это далеко не предел. Если мы достигнем этих отметок, что в принципе будет достижимо, то это уже будет сразу 5 иксов у данного актива. Плюс мне нравится график, он очень смачно выглядит, мы практически коснулись минимальных исторических значений, поэтому лично я понемногу инвестирую. Вы, конечно же, собственные анализы обязательно проводите дополнительно и решайте уже для себя, нужен ли вам данный актив в портфеле для заработка. Поэтому комментируем данное видео, прожимаем лайки, если вам понравился данный обзор. И до новых встреч в новых роликов. Всем пока!